Всем привет, с вами Макс Трипьев и я уже 7 лет занимаюсь курортной недвижимостью в России и по миру. То есть в недвижке я немного, но разбираюсь и пережил взлет, падение, кризисы и переживания различных инвесторов. И в последнее время куча блогеров принялась говорить за крах недвижимости в России, причем я посмотрел многих и ничего отдельного они не говорят, только делают какие-то громкие заголовки, люди, которые вложили свои деньги в недвижку, напрягаются, смотрят всю эту ахинею, делают им просмотры. А еще, кстати, эти же самые блогеры в свое время говорили, что нужно инвестировать в недвижку для перепродажи, так как все равно все вырастет. И некоторые, кстати, продолжают это же самое делать. Но сегодня мы с вами на простом языке поговорим, будет ли крах недвижимости или нет. Но давайте сначала разберемся, что такое крах. На мой взгляд, крах это выжженное поле, когда что-то было, а потом взяло и разрушилось, превратилось в руины, и теперь это никому не нужно. Такого не произойдет, так как квартиры не будут менять на пачку куриного доширака, экономика не заглохла, банки работают, кредиты выдают, деньги вращаются, люди хоть и подужались, но не готовы выменять свою кровную однушку не тошку на пачку дошика, а на целый вагон даже дошираков. Поэтому краха не произойдет, но будет кое-что другое. Вообще... Давайте с вами восстановим хронологию событий за прошедшие два года. Что вообще вот произошло? Вспомним с вами. Первое. Непонятки на валютном рынке и рынке акций. Пандемия, про которую, наверное, уже все забыли, хотя она была вот недавно. Невыгодность вклада в 2020 году, большая мировая инфляция после пандемии, повышение себестоимости на строительство, удорожание самой по себе рабочей силы, нарушение логистических поставок, цепочек материалов по всему миру вообще. А еще, кстати, в одно время было невыгодно продавать металл и лес на внутреннем рынке, так как в этом нуждались другие, а сырье это отгружалось за бугор. И вообще сами по себе деньги очень сильно обесценили без разницы рубль доллар это юань евро в мире стало все дороже не только у нас и на рынке недвижимости в россии еще о цене помогла улететь в космос льготная ипотека она создала просто огромнейший бум на рынке жилой недвижимости считай раньше ипотека была 10 процентов а теперь тебе ее предлагают 5 5 6 бы не взять да если ты давно мечтал купить себе квартиру и я надеюсь что вы все умные и понимаете что ни один из этих факторов не помогал цене упасть и только тонкали цену вверх и что цена сделала улетела лугу. Хотя на некоторые объекты, наверное, даже и на Марс. И все это время люди шли, или лихорадочно скупали стройки. Кто-то покупал себе, кто-то покупал для инвестиций, под сдачу. Кто-то сам вообще не знал, зачем покупал, но брал. Потому что не верили в будущее экономики. И этих покупателей оказалось так много, что цена просто начала дико расти. Это, знаете, как трава в огороде. Вот если ты ее поливаешь, то она растет. И вот полив здесь, это как раз-таки деньги, которые лились на строительный сектор. Повышая цены на недвижку на нем, соответственно. Риелторы хайповали, делая прогнозы, отвечают, цена в два раза вырастет, мамой клянусь, тут золотые горы, вкладывай сюда, не прогадаешь. И даже бабушки шли и брали эти квартиры в ожидании легкой наживы на последние деньги. Горшочек варил, все было хорошо, стоимость квадратного метра росла, душа новоспеченных инвесторов радовалась. Но, видимо, ни большая часть риелторов, не новоспеченные инвесторы не догадывались, что постоянного роста не бывает, всегда есть предел во всем и даже в недвижке. Ничего, как говорится, не вечно. И этот предел настал. И настал он резко, вот так вот просто раз и все. И предел это в первую очередь психологический. И проблема в том, что люди просто не готовы покупать недвижимость за такие деньги. Она сейчас просто только не стоит для них. Когда квартира, которую человек хотел купить, стоила 3 миллиона, а теперь она превратилась в 6, то он не скажет, а похер беру. Он скажет, да пошла она нахер, эта квартира обвинит всех вокруг, что он не успел ее купить за эти деньги. Вообще нормальный рост на недвижимость, которую человек готов морально переварить, это 10-25% в год. К этому люди Готовы. Но если квартира в начале года стоила 3, а теперь она стоит 6, то это не 10,25, это 100%. Инвесторы радуются, а вот покупатели, которые покупают для себя, не радуются. Для них это больно и унизительно, потому что они не могут себе теперь купить квартиру, и теперь им это просто нужно к этому привыкнуть. И это явление на рынке называется стагнация, когда спрос вяленький, но те, кто хотят, покупают. А после стагнации происходит падение. И все ждут, что цена откатится назад. Но такого не произойдет. И сейчас я вам расскажу, почему. Первый фактор. Застройщикам ваши деньги не нужны. Прошли те времена, когда они строили на деньги, которые вы в него вложили по договору долевого участия. Теперь их финансирует банк. Вы кладете деньги на скроу-счет, банк выдает этими деньгами кредиты, вертит их там по-всякому, инвестирует, а потом, когда застройщик сдает дом, получает документы, ему эти деньги отдают. Поэтому от того, купите вы у него сейчас квартиру или нет, ему не горячо, не холодно. Эти деньги он все равно получит потом, когда-то. И теперь ему вообще не важно, сколько стоила квартира раньше, ему важно, сколько она стоит сейчас. За сколько он купил землю, за сколько он заплатил за бетон, за металл, краски, стекла, зарплату рабочим, инженерам, покупает новую технику, запчасть на эту новую технику. И даже новый iPhone, который попросила его секретарша, с которой он изменяет жене, тоже ложится в себестоимость. И подорожало вообще все. Помните, я говорил про большое обесценивание денег? Так это вот как раз взято оттуда. Застройщик теперь берет деньги у банка под определенный финансовый проект. И ему, конечно же, важно продать вам квартиру, чтобы выполнить объем продаж. Но не для того, чтобы саккумулировать деньги на стройку. Эти деньги у него и так уже есть. Он готов ждать, пока вы не купите квартиру именно по той цене, по которой он продает. Он может устраивать, конечно, временные акции, распродажи, но не понижать цену, потому что она не будет биться с его финансовой моделью. Второй фактор – не все люди покупали квартиру по стартовой цене за 3 миллиона, кто-то покупал в середине хайпа за 4,5, кто-то за 6, и всем обещали инвестиции и рост. Так что люди теперь просто не готовы продавать себе в минус, только если им очень сильно понадобятся деньги. Вообще, к сожалению, не так много финансово грамотных людей, которые понимают, что лучше сейчас выйти из проекта, перестать платить ипотеку, переложить в другое место и признать свое поражение, но отыграться на следующем. К сожалению, большинство мыслит эмоциями, типа я ж купила за 6, а теперь она стоит 5,5, нахер я не буду продавать. Скоро все подорожает. И они, кстати, правы. но вопрос только времени. Люди просто сейчас психологически не готовы продавать в минус себе, даже если это экономически выгодно. Третий фактор. Льготная ипотека продлена. И вообще в 2021 году Ипотек выдали на 5,7 триллиона В 2022 на 4 триллиона рублей А в 2023 планируют выдать на 4,7 Благодаря расширению вообще Ипотечных программ, и чтобы вы знали Там много их разных придумали Теперь можно взять ипотеку под 0,1% Если у вас там дети после 2018 года выпуска То вам дадут 1% И вообще мне кажется, что скоро появится специальная ипотека Если, например, вас зовут Иван Или если ваш будущий ребенок будет назван В честь Германа Грефа, то вам тоже согласуют Какой-то процент, в общем, дело. Все, чтобы строительный сектор качал И если он качает, то он несет деньги в экономику Создавая рабочие места Создается новая инфраструктура И он должен работать Именно на повышении И цена метра на нем должна расти Только так и работает, и повышается экономика в стране Ну и четвертый фактор а куда еще вложить, если не в недвижку? Очень много недавно было потрясений во всех отраслях экономики, и недвижка все же остается самой стабильной. Вообще денег в меньшей стране не стало, если вы думаете, что все лихорадочно поехали скупать Турцию, Дубай, Бали, то это совсем не так. Мы занимаемся этими направлениями, но среди наших клиентов всего 15% смельчаков, кто готов бросить вызов тузенцам и захватить их территорию. Остальные же предпочитают покупать отечественную недвижимость, потому что она для них понятна и комфортна. Ее все можно продать, сдать, наорать на жильцов, если они косячат, вызвать сантехника на русском языке, получить деньги в рублями на карту, а не вот эти вот ваши свифты, биткоины, USDT, а, и вот например, куплю я в Дубае, что я дальше с этим буду делать, надо туда летать, или например, в Турции, сегодня мы с ними в хороших отношениях, завтра плохих, не, нам такое не надо, пусть лучше дороже, но под боком, и таких большинство, и на них и держится, и будет держаться недвижимость, и неважно сколько она стоит. Хотя, если вы, кстати, готовы инвестировать в заграничную недвижимость то есть интересные места и вы можете нам написать и мы вас проконсультируем потому что можно реально получать 50 100 процентов годовых в долларах и я вот сегодня как раз человек предуговорил вообще на самом деле факторов много то что экономика замыкается на внутреннее потребление геополитика но вот основные факторы именно 4 которые не дадутся не рухнуть короче откат в цене, конечно же, будет, но он будет не такой, что прям большой 20-30 процентов. И то не на все, а на то, что реально переоценили. Как говорят те, кто не успел купить на те проекты, где охуеть ценой. А на то, что недооценили, будет рост. Но это нормально. То есть экономика и рынок должен как-то уравновеситься. А теперь вам, наверное, интересно, что же со всем этим делом. Типа, ну, что там, куда вообще вкладывать. Да ничего с этим делать не нужно. Просто сидеть и наблюдать. Если вы хотите купить квартиру, то идите и покупайте. Не ждите каких-то понижений. Экономика, она ведь, знаете... Такая штука, что может двинуться вообще в любую сторону. Например, вот в марте, когда доллар стоил 120, все думали, что он идет за 200, кто-то его покупал, нам, а он взял и стал стоить 52%. А недавно он стоил вообще 62, а за неделю стал стоить 70. И аналитиков гора, и говорят они вообще противоположные. То же самое и с недвижимостью. Может произойти какой-то фактор, который отстрелит цену наверх. Никакие аналитики вам даже этого не расскажут. Даже святая Ванга, кстати, чтобы вы знали, в зависимости на каком языке ее читать, говорит разные вещи. Если на русском, то в России все будет хорошо, а если на английском, то в России все будет плохо. Можете, кстати, проверить. Забавно. Так что нужно верить именно в сегодняшний день. Но не нужно сейчас бежать и покупать новострой под господдержку, типа там же самая низкая ставка. Ставка-то может быть и низкая, но вот объект сам по себе дорогой. Лучше, на мой взгляд, присмотреться к вторичке. Да, ипотека как бы не льготная, она дороже, но само жилье по себе дешевле. По сути, то на то и выходит, но не нужно ждать. Можно сразу заехать и жить, или сдавать, и, например, сделать ремонт и перепродать. Сейчас, кстати, это достаточно хорошо качает. Сейчас вообще рынок покупателей. Вы можете ходить, выбирать, предлагать свои условия, и на них кто-то, точно согласиться. Ну а если вы уже и купили недвижимость по высокой цене, то не нужно ее лихорадочно сейчас пытаться сбагрить и избавиться от нее. Сдайте ее в аренду, она принесет вам какой-то пассивный доход, и дальше она все равно отрастет в цене. Вопрос времени. Неудачные инвестиции тоже бывает, и это нормально. Но помните, что все всегда только дорожает в длинную. Вот вам пример. Я сейчас ставлю свою картинку. А, график роста цены на недвижимость в Москве за 20 лет. И как вы видите, ничего не обвалил. Ваша вообще задача на сегодняшний день – извлечь максимальную пользу ситуации, неважно, продавец вы или покупатель. Но и так как мы из Сочи, то затронем давайте и сочинский рынок. В Сочи, точно так же, как и везде, цены немножко падают. Но не на все. Например, на элитный сегмент цены даже растут. На комфорт стоят на месте, а вот на эконом понижается. А знаете почему? В экономе люди продают за счет цены. Поэтому цена падает. В комфорте люди продают за счет соотношения цена и качества. Поэтому цена опустилась и стоит. А вот в элит покупает то, что нравится. И неважно, сколько это стоит. Как вообще показала многолетняя практика, что на элитку у людей деньги есть всегда. Главное, чтобы она была действительно элитной и она просто нравилась человеку. В общем, подытожим. Никакого краха не будет. Скорее всего, мы с вами в ближайшее время даже увидим рост на определенные сегменты недвижимости, не на все. В целом, все вообще будет хорошо. И маленький мой совет вам. Живите здесь и сейчас. Не выгодами, которые будут где-то там в будущем, а сегодняшним днем. Ведь завтра... Может быть другим, и не факт, что это завтра вам вообще понравится. Ну а если вы уже хотите купить курортную недвижимость для сдачи, пассива, инвестиций, то наши двери всегда для вас открыты. Контакты указаны внизу в описании. С вами был я, Макс Репьев. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и напомню вам, что мы в Sunset Seller занимаемся курортной недвижимостью. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока!